Всем привет ребят, сегодня у нас очередная подборка самых необычных средств передвижения, от которых вы просто офигеете, это я вам обещаю. Давайте ребят, мы с вами договоримся, вы еще ставите лайк, смотрите ролик, и если он вам не понравится, то вы лайк забирайте, окей? Тогда договорились. Ну а еще я хочу напомнить про конкурс в конце видео на 1000 рублей, любой из вас может ее забрать себе. А теперь скорее дуйте за чайком с вкусняхами, присаживайтесь поудобней. С вами Антон Ларин и мы начинаем. А это обалденно красивый велосипед, который сделан под стиль чопера. Если кто не в курсе, слово Чопер прочность закрепилось за видом мотоциклов с удлиненной рамой и передней вилкой. У данной модели офигительно плавные линии, красивейшая бордовая рама, элегантная сидушка и внушающая уверенность колеса. Смотришь ты такой на это издалека и думаешь про себя, ммм, клевый мотик, а потом подходишь ближе сфоткаться и видишь, что не какой-то не байка, а самый настоящий велосипед. Но лично я от этого совсем не обломился, даже наоборот, чуть больше зауважал проект и его создателей. Алгебра, геометрия, физика – все учителя этих предметов в детстве нам твердили, что законы обмануть нельзя. Что, как написано в книжке, так оно и есть, и с этим стоит смириться.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 Ну а если серьезно, это реально сумасшедший проект, ведь чувакам удалось сделать заднюю часть велосипеда буквально шагающей на глазах. Насколько это удобно для водителей и приятно с точки зрения ямок и всего такого, я не знаю. Но выглядит все это действительно необычно и в каком-то смысле шокирующе. Как им только удалось все это так соединить? Очуметь можно.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 Управление Q2 осуществляется с помощью штурвала, оснащенного тачскрином. По габаритам водный транспорт примерно 3,5 на 2,5 и на 2 метра, а его вес составляет 295 килограмм. Не знаю как вы, но лично я всегда как-то боялся этих моноколес, этих гироскутеров и всего такого. все таки нет же никакой опоры, руля, фиг пойми как едет в общем. Но посмотрев на это видео, мне честно признаться даже немного захотелось оказаться на месте этого парня и прокатиться на моноколесе. Что ж, в первую очередь оно приглянулось своими габаритами. Такое маленькое, шустрое, маневренное и в то же время удобное. Судя по движениям человека, управлять им нужно при помощи корпуса. Чуть наклонился, едешь вперед. Чтобы остановиться, отклоняешься. Прикиньте, на таком на работу, например, поехать. По-моему, очень крутая идея. И навыки равновесия развивает, и просто работает на электричестве. И быстро доставляет из точки А в точку Б. Крутая тема. Обязательно как-нибудь попробую.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 Cadillac Escalade. Машина получилась совсем не такой, как оригинал. Я, если что, о том, что сам по себе Кадилак это что-то такое большое, что-то очень комфортное и приятное. Здесь же полная противоположность. Машинка даже на фоне детских моделей маленькая. Она предельно дискомфортная и максимально быстрая. На ней не захочется аккуратно ехать по городу и думать о бизнесе. На ней захочется навалить по трассе и как-нибудь круто вписаться в поворот. Нравится ли вам Escalade в таком амплуа? Напишите в комментарии. Риево ⁇ стильный электрический велосипед с беспицевыми колесами, сканером отпечатков пальцев и датчиком движения. Оснащен электромотором, 27,5-дюймовыми колесами, не имеющими спиц, сканером пальца для защиты от кражи, датчиком GPS для отслеживания перемещения, датчиком освещенности, USB-портом, датчиком движения и подсветкой, расположенной на раме и колесах. Рама изготовлена из высококачественного алюминия, выдерживает нагрузку до 120 кг.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 Ну а этому парню хотелось иметь какой-то транспорт, который бы тупо не боялся вообще ничего. Ни снега, ни грязи, ни воды, ни кочек. И он его, блин, нашел. Вот этот шестиколесный гибрид реально может плыть по воде, преодолевать снег и ровно стоять на самой неровной дороге. Окрас а у него соответствующий, бежеватый, чтобы не привлекать лишнего внимания. Интересно было бы узнать, сколько это все весит и какой там чудо-двигатель установлен. Это же надо такую махину тянуть и по воде, и по грязи. Очень крутая работа, мне безумно понравилось. Прикиньте на таких квадриках, или как его называть, отправиться с друзьями на прогулку куда-то в лес. Ну разве не топ? Недавно увидел коллаб компании Lamborghini и одной другой, занимающейся компьютерными креслами. И весь жду-не дождусь релиза продукта, чтобы приобрести. Очень уж понравился стелек. Судя по всему, ребята из этого видео, как и я, являются лютыми поклонниками Lamborghini. Они решили закастомить под эту легендарную марку свой велосипед. Переделали его основу от слова «совсем» и получили такого вот красавчика. Винтажный велосипед Lamborghini. Звучит странно, согласен, но на деле очень даже интересно и приятно выглядит. Готов поспорить, что если кому-то дать оценить этот велик, и если поставить его реально под тег «Ламборгини», то продастся он за нехилую такую котлету бабосиков. Помните, я недавно говорил вам о моноколесах? Так вот, походу, я обидел их маму, и она пришла мстить. Ну а как еще описать это здоровенное колесо-то, а?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 Я решил показать вам что-то такое, что вряд ли удастся описать простыми человеческими словами. Все потому, что данный транспорт вообще ни на что не похож. Это не машина и не байк. Это, знаете, что-то напоминающее средство передвижения Бэтмена из фильма. Настолько же космически крутое и в то же время нереальное. Но самый прикол в том, что парнишке удалось это самое нереальное воплотить в жизнь». Сперва байк, назовем его так, вообще чуть ли не лежал на земле. Парень что-то нажал, и поршни подняли его основу. Теперь транспорт был готов к езде и отправился удивлять всех прохожих. Кстати, скорость он развивает приличную, да и выглядит тоже потрясно и необычно. Ставь лайк, если бы тоже хотел на таком прокатиться. О, я знаю, знаю! Это тот самый мотик из игр в детстве, когда ты гонял по трассам за воображаемых чудиков. Помните такое? Там они прям, ну, очень похожие были. Машинки эти. Видимо, автор данного байка вдохновился той темой и решил воплотить ее в жизнь. А поскольку лишнего мотора и денег на него под рукой не было, провернул дельца с велосипедом. И сказать, что получилось хуже, нельзя. Вышло здорово и интересно. Автору респект. Когда я впервые увидел следующую лодку, я вообще подумал, что кто-то придумал ее для своего ребенка, ну или для друга Карлика.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 А, погодите-ка, багги вон и по неровностям тоже катается По дорогам с кочками. Как ему это удается? Может, кто расскажет? Эти чуваки решили достать из гаража свой пыльный старый велик и привести его в порядок. У них сломалась машина, и так вышло, что колеса от нее никому не нужны и никуда не подходят. Никуда, кроме... Вы, думаю, уже поняли, что они сделали. Они нацепили их на свой старый велик, перекрасили его и получили довольно-таки фотогеничный и приятный транспорт, на котором теперь каждый хотел бы прокатиться. Молодцы, что сказать. Вот скажите, ребят, что такое для вас джип? Ну что, слыша это слово, вы представляете? У меня вот в голове моментально появляется какой-то большой пикап, который стоит у гаража и ждет целую семью с сумками, что собирается в дальнюю поездку. Машина черная или в камуфляжном окрасе, с запаской сзади и решеткой сверху. Да? Есть что-то такое? А тут ребята подумали: нафиг эти все стереотипы, давайте-ка создадим такую тачку, что будет джипом в девчачьем окрасе. Сделали машинку, разрисовали ее в розовый цвет, налепили Барби, и получился такой вот гамункул. Сказать, что он мне не нравится, я не могу. Что-то в нем определенный есть. Что-то, как, например, 250-кубовый двигатель. Неплохо тогда для Барби джипа. Частенько лично у меня были ситуации, в которых я катался на велике по парку, подъезжал к речке и так сильно хотел переплыть на другой берег, что вы себе даже не представляете. Вот была бы топовая прогулка, это я понимаю. И как оказывается, этот сон может стать явью, будь у меня подобная лодка-велосипед. Она имеет странное и в то же время интересное строение. Когда вы будете плавать по воде, колеса поднимутся на такой уровень, чтобы не соприкасаться с гладью, а человек будет находиться в салоне этого мини-прицепа.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 Воу, а это что за красавица? Вы только посмотрите, какая клёвая бирюзовая машинка к нам пожаловала. Что это за марка, я без понятия, даже примерно не скажу. Даже из какой она страны. Но машина реально милая. Да еще и крыша у нее как элегантная и необычно открывается. М -м -м. Сказочная тачка. Будь у меня такая в гараже, я бы реально жиделся на ней куда-либо кататься. Слишком раритетная и красивая модель. Хоть и маленькая, и не настоящая. Концепция следующего проекта предельно проста и понятная, и в то же время является суперудобной и легкой. Четыре взрослых человека, и на каждого из них по одному большому колесу. Все они сидят сверху, как на карете, крутят педали и управляют этим большим транспортным средством. Оно очень удобное, на нем спокойно можно проехать несколько километров и не устать. В то же время ямки почти не чувствуются. В общем, реально идеальный вариант для поездок к компании. Сели такие и поехали, ни о чем другом не думая. Класс! А этот транспорт я называю машиной королей. Сейчас сами поймете почему. Та-дам! Выезжает такая, значит, фиговина из горизонта. Но ну, разве вы также не подумаете? Сидит человек будто бы на троне. Конструкция вся огромная, массивная, на шести колесах. Никакие кочки и фигочки ей не страшны. Реально машина королей. Плюс управлять ей довольно удобно при помощи джойстика под правой рукой. Как будто ты попал в игру. Но если серьезно, то придумана она была для людей, у которых проблемы с функцией ходьбы. Если они ездят на колясках и не могут из-за их маленьких колес преодолевать какие-то преграды, гулять по грязи и иной такой местности, но адреналина все-таки не хватает, то такой монстр будет идеальным вариантом. На очереди у нас очень красивая, я бы прям даже сказал выставочная машина ярко-синего цвета, которая имеет за собой топовую лакированную лодку. Салон машинки довольно простой, с бежевыми сиденьями.